как замечательно сказала пресс-секретарь Байдена, она заявила, что ну, просто не надо говорить слово «рецессия», и тогда ее не будет. А если говорить слово «рецессия», то, возможно, она появится. Ну, вот Это же удобная позиция. Нет проблемы, соответственно, нет никаких задач по ее комментированию, как они считают. А проблемы нет, потому что о ней никто не говорит или не должен говорить. Поэтому в какой степени и стадии эта рецессия? Так сказать, присутствуют в американской экономике, должны комментировать, я думаю, специалисты по экономике, американские специалисты, международные специалисты. Но это не вопрос к нашему ведомству, хотя очевидно, что сами американские эксперты, граждане, журналисты пытаются вытащить так сказать, характеристику ситуации из, из уст администрации Байдена, но, к сожалению, у них это плохо получается. Мы действительно внимательно отслеживаем тему, поскольку с учетом места США в мировой торговле и финансах, это может, это очевидно, самым непосредственным образом коснуться и отразиться на всей глобальной экономике. Ранее примеры были. Напомню, в очередной раз «Двасадка» была сформирована группа стран 20 как ответ на мировой кризис, экономический кризис, вызванный коллапсом американской э, системы недвижимости, рынка недвижимости. Вот этот пузырь дутый лопнул и, собственно говоря, обвалил все. А, причем в случае распространения кризиса за пределы США больше всего пострадают, как обычно, наименее развитые страны и незащищенные слои населения. По имеющимся данным, а, вот я имею в виду информацию сегодняшнего дня. А пока вот этого эффекта домино, как я, помню уже сегодня говорила, не наблюдается. При этом рынки уже серьезно отреагировали на крах указанных американских банков. Я не могу ничего исключать. Еще раз повторю, тема все-таки в большей степени должна комментироваться специалистами, экономистами. Но во многом текущая ситуация показывает потерю доверия глобального бизнеса к доллару, как надежному средству сохранения сбережений и страхования рисков. Ранее, как известно, при любых неочевидных ситуациях, ну, мы прекрасно это помним, проходили не раз, когда рынок начинал как-то себя вести непредсказуемо, инвесторы вкладывались в американский доллар, казначейские облигации США, но в этот раз что-то пошло не так. Очевидно, что как внутренняя, так и внешняя политика американской администрации непосредственным образом сказывается на финансовой системе страны, ее востребованности в мировой масштабе, устойчивости и так далее. Все наблюдают за многолетними битвами э, в рамках электорального цикла, чем битвы эти абсолютно на, на уничтожение, э, на уничтожение не политических оппонентов, как это, наверное, в общем, было бы логично, а на уничтожение всего, что может быть выгодным, для уничтожения политического оппонента. Экономика, значит, экономика уничтожается. Гуманитарная сфера, значит, гуманитарное соглашение договоренности, международные обязательства, значит, они пойдут под нож. Uh, ну и собственно недостаток внимания к внутренним проблемам государства при одновременном акценте на внешних проблемах, как они это называют, судя по всему сыграло не последнюю роль в тех тенденциях, которые мы сейчас наблюдаем в американской экономике и uh, банковской системе. А потом, простите меня, вот эти все эксперименты с санкциями, они что полагают, это не имеет эффекта бумеранга, они что считают, uh, это знаете, как бы кинуть камушек uh, в море? Ну да, пройдут, пойдут, наверное, какие-то круги по воде, но обратно это не вернется. Но это же не просто камушек, это же не просто море. Во многих случаях односторонние санкции, запретительные меры, особенно когда это касается каких-то ограничений энергетической сферы, когда это касается банковского обслуживания, имеют колоссальную разрушительную силу для них самих. И даже не в качестве обратной волны, а просто разрушительные последствия. Сколько человек, которые хранили не знаю, сбережения, деньги, пользовались возможностями зарубежных банков для оплаты торговли услуг были просто в один день исключены этой системы, из этой системы, платежной системы, системы обеспечения, страхования, хеджирования и так далее, просто потому что Минфин США принял какую-то очередную поправку, поставил куда-то звездочку, что-то с чем-то объединил и так далее. Кто об этом думает? Да никто. Мы все знаем исторически сохраняющиеся в американской экономике дисбалансы и риски, включая колоссальный уровень госдолга. Напомню, сколько, напомните мне, сколько триллионов э, они уже задолжали. Какая-то астрономическая сумма. Э, рекордный дефицит торгового баланса, бюджетный дефицит и так далее. Все держится. Как говорят сами же американские экономисты, это не какая-то пропаганда, это не желание их уколоть или как-то потролить, это факт, озвученный самими американскими экспертами. Все держится на системе печатания и производства доллара, который во многом печатается для компенсаторики тех проблем, которые покрыть больше нечем. Создается новая денежная масса, ничем не обеспеченная. И в какой-то момент политика покрытия соответствующих расходов и сохранения жизни на широкую ногу, во многом за счет других, благодаря просто активной работе печатного станка и выпуска в национальную мировую экономику необеспеченной долларовой массы с одновременным манипулированием процентной ставкой со стороны Федеральной резервной системы, она должна дать сбой. Она дает сбой. Но когда-то это приведет к катастрофическим последствиям. Возможно, текущая ситуация является неким предвестником, соответствующих изменений. Возникают также вопросы к вот этим самым контрольным органам Соединенных Штатов Америки, которые ставили всем в пример. Помните, как они говорили? Нет-нет-нет. -не. Только Соединенные Штаты Америки могут на самом деле оценить, какой банк хороший, какой нехороший, где есть коррупция, где нет, где все правильно, а где не очень, а где совсем неправильно. Ну где эти контролирующие органы? Где их прямая обязанность заниматься мониторингом, аудитом, проверкой и так далее. Три банка сразу. Три. И это не на фоне какой-то, ну не знаю, катастрофы, техногенных а, проблем или чрезвычайных ситуаций. Ничего подобного. Созданные по американским лекалам международные рейтинговые агентства, аудиторские компании – где они все? Где их выводы, анализы? Давайте, давайте, кстати, это, кстати говоря, очень интересно, и я призываю тех, кто занимается сейчас подготовкой научных работ, может быть, диссертацией, дипломных исследований, вот возьмите, поднимите за месяц, за два, за три американскую аналитику, ведущих аналитических корпораций, рейтинговых агентств, посмотрите, что они там. Предвещали, нет? Давали прогноз, давали оценки. Вот вам будет и показатель, абсолютно объективные их ценности на рынке. Ведь они же скрупулезно проверяли отчетность соответствующих крупных банков. То есть, либо они не проверяли эту отчетность, либо банки э, врали с этой отчетностью. Ну, то есть, где-то должен же быть сбой. Они ведь неоднократно давали добро на продолжение их успешной, как они называли, и эффективной финансовой деятельности. А, а вот на самом деле, же открытый вопрос. Сколько еще таких банков с так называемой безупречной отчетностью, с безупречной репутацией, подтвержденной всеми теми созданными американцами финансовыми институтами, имеется в Соединенных Штатах Америки. Когда сохранялся в долгосрочный период дешевых денег, в отдельных случаях и вовсе отрицательных процентных ставок, закрывать соответствующие недочеты финансовые, дары, финансовые дыры за счет рефинансирования кредитов казалось, казалось Просто логично, но ситуация-то изменилась. Рынки капитала подостощились, и они просто подорожали. Учетная ставка подросла в борьбе с инфляцией. А откуда инфляция? Ну, она оттуда же. С одной стороны, пандемия в которой крупный капитал сыграл так, что создал большое количество проблем. Ну и плюс нужно было, так сказать, свой западный электорат каким-то образом, сказать, держать на плаву и раздавались просто ничем не обеспеченные. То ли деньги, то ли вы помните, да, даже выпускались кредитные какие-то обязательства, билеты. Я даже не знаю, как это назвать, не облигации, а какие-то талоны, приравненные к деньгам. Это же ничем не обеспечено было, и все это понимали. Вот это была первая волна. А потом начались санкции, которые в системе глобализированной мировой экономики не могут не иметь эффекта бумеранга. Не могут, просто это очевидно. Тем более они были нацелены на крупнейших игроков России, Китай и все, что с этим связано, потому что мы являемся центром в том числе экономического протяжения для огромного количества стран. Мы завязаны с огромным количеством стран. И что? Ну это же, вот самое удивительное, это же банально, это такая, знаете, арифметика начальной школы, даже я бы сказала еще проще, это где-то вот на уровне детского сада, да, вот когда там ложку за маму, ложку за папу, вот такой уровень расклада всей ситуации, но нужно понимать менталитет западных так называемых режимов демократии, все только важно в эту секунду времени, краткосрочный результат, который дает эффект в этот день или на следующий, вот на это делать ставка. Что будет уже через неделю, это неинтересно. Помните фраза крылатая, да, которая принадлежит э, герою американского романа «Унесенные ветром» Скарлетту Тухара: «Я подумаю об этом завтра». Вот здесь то же самое. Отложенное желание э, думать, намерение проанализировать что-то очень важное – Чуть позже, потом, ну где-то, возможно, в каких-то жизненных ситуациях без этого и не обойтись. Но точно не в этих вещах, в, ко в которые они предложили всему миру просто сыграть как в рулетку. Поэтому сфера очень чувствительная, потому что она опять же, и вот вы понимаете, тут тоже же момент такой, мы же тоже понимаем, что Неуспех, крах американской финансовой системы, рынков, банков, бирж, компаний, корпораций, не знаю, конгломераций, не останется внутри национальных границ. Вспомните и 2008 год, и другие года. Вспомните крах бирж не американских, а тот же самое канконской биржи в свое время. К чему привело это все? По всему миру. Но тенденцию не замечать... Тоже нельзя. Это тоже опасно и неправильно. А тенденция очевидна. Это манипулятивность либеральной экономики, это воздействие политических процессов на экономику, это не соблюдение ни законов, которые характеризуют экономику и финансы, а это сферы, которые действуют по законам, ни законов юридических обязательств договоренностей. Вот каким эффектом все это привозит.